А вы когда-нибудь влюблялись в душу, Где только мир и доброта живет, Так, что и в дождь, и снег, и стужу Любовью отогреет и от беды спасет? А вы когда-нибудь влюблялись в душу, Что ненавязчиво, но вовремя придет? Она вам скажет, я покой твой не нарушу, Лишь только за руку свой рай вас уведет. А вы когда-нибудь влюблялись в душу, В которой миллиарды светлячков живут, она а ваш путь по жизни, Ярко освещая большой удачи И успеху приведет. А может, вы привязаны к обертке? Чем ярче фантик, тем светлее душа. Любить ведь способна вовсе не обертка. Вы осознайте и поймите это не спеша. И как же страшно, развернув обертку, Что так порой красивая и свежа, Любившись фантик, ждем мы чудо там пустая и стеклянная душа, поэтому влюбляйтесь только в душу, не стоит с пафосом за внешностью нестись, порой обманчивая внешность судьбы рожит, душа же крылья дарит и уносит далеко нас ввысь.